О мир открытий и чудес, О мир, где все из-за зеркалия Тобой мы бредим снах снах подчас, И лишь к тебе влекут желания. Страна, где нет порой границ, Где лучезарен свет заката, Где бриз восхода, как каприз, Лишь здесь исток души желания, Как солнце светит в этом небе, Струна души его стезя, Мы здесь теряемся, как дети, Цветком любуемся, любя, Любя храним заветы детства, Любя храним мы мамы взгляд, Здесь дышим мы ромашка детства, Она как есть в душе у нас. Не зря открыв поутру очи, Целуем мы свое дитя, Чтоб мир открылся им воочию, Быть ум им теребя, Пусть все для них начнется снова, Пусть снег в полях растает вновь. И пусть вновь вечным станет слово. Любовь, конечно, лишь любовь. Любовь, она порой простоя, о чем не надо говорить. Все то, что в сердце дорогое, что мы всегда хотим хранить. Пусть зацветает вереск в поле, пусть васильки в лугах цветут, пусть ветер завать вновь тревожит, пусть гомон птиц наполнит слух. Все в этом мире не напрасно, и пусть кусочек теплоты, той теплоты, что так прекрасно дарует вам свои плоды тепло любимых, меда, тепло любимых как ключи, ключи от сердца, где ты дома, ключи от сердца и души. Любовь как вера, как надежда, дарует нам свои часы, и лишь она как отзвук сердца звучит той песней для души. Душа, душа, опять и снова мы задаем себе вопрос: так да кто мы есть? В всем мире Бога, что не желаем на погост, Мы все желаем, чтобы вечно стучала кровь, Пожила в нам, и любим мы все мир беспечно, Назву себе и всем врагам.